Всем добрый вечер! Сегодня крутейшие находки, крутейшие, и для меня это видео сложное. Сложное, но накапливается, все накапливается, накапливается. Я не могу молчать, это слишком интересно, ну интересно, но, как сказать, у христиан Иисус Христос появляется, он просто появляется, да, История полированная совершенно, и мы лишь между строк угадываем, что там должен быть трэш, ну просто так распятие не могло быть, да. Конфликт мы наблюдаем и сейчас, противостояние идет, а мы не понимаем, что было раньше, как там было. Значит, во-первых, загадка. Угадайте, кто на этом изображении Сатурн? Кто из них Сатурн? Вы мне скажите, ты совсем там это, устала, отоспись. Я скажу, а если разбирать детали, символы Сатурна, его изображают между водолеем и козерогом. Обычно водолей слева, снизу от смотрящего, козерог справа. Это сам Спаситель на старых иконах Крещения. Дальше. Сатурны изображают верхом то ли на двойной рыбе, то ли на двойной змее, то ли на двойном динозавре, то ли на двойных львах, то ли на двойных существах с клювами, то ли еще какие-то вот существа двойные. На православных старых иконах крещения это вот фигура слева внизу. Она же ассоциирована с Водолеем. Дальше Сатурн, сам корень Сат, Сет, Сет, сет Козерог. И это справа, внизу. Ну так и кто из них Сатурн? Здесь отсутствуют еще два характерных символа, которые у Сатурна нету одноногости и нету э, младенцев, которых он там пожирает, или они просто присутствуют. Отсутствуют еще два символа. А так э, уже загадочно, да? Дальше еще вопрос. Еще вопрос. Как вы думаете, что узнали евреи? Что такого они узнали, что э, решили казнить как преступника? Ужасно казнить того, кто воскрешал им родственников. Что такого должны они были узнать, чтобы за короткий срок просто поменять мнение на 180? Что на самом деле рассказал Иуда? Как вы думаете? Дальше. 24 глава от Святого Евангелия Матфея. Та самая 24 четвертая, у которой в дополнение ее, ее же версии это тринадцатая глава от Марка. Это вот сравнивать эти две главы просто. Удивляешься, как их подогнали. Сумма их строк дает 88, здесь 51, там 37. 27 седьмая строчка. Ибо как молния исходит от востога, от востока и видна бывает даже до Запада, так и будет пришествие Сына Человеческого. Скажите, пожалуйста, молния это чей символ? Молния? Зевс громовержец, он же Юпитер и Люцифер, да? Это был третий вопрос, вызывающий много вопросов. Четвертый вопрос, вызывающий много вопросов. Песня группы Б два пекла. Текст. Христос прозябает под ждет вердикта две тысячи лет. Алчная власть, стихийное бедствие, ад из которого выхода нет. Это был четвертый вопрос. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Вы знаете, что я уже разбирала, кстати, на этом канале. А, нет, не на этом. Это на Рутубе. Или я перезалью на этом самом. Или пересниму даже. А анализ третьей главы Бытия. Там, где есть змей, шьющий кожаные одежды Бога, Дамы и Ева. И сейчас будет Пятый вопрос. Адам и Ева, что они сделали? Они э, срав захотели сравнить себя с богами и рискнули взять знания с дерева познания, добра и зла. А скажите, пожалуйста, что сейчас мы с вами делаем в интернете, как, как не рвем плоды с дерева познания. И мы обсуждаем свое происхождение, да, и с кем мы себя сравниваем. Это уже происходит. Это был пятый вопрос, шестой вопрос. Там же в том ролике я провела аналогию по числам с картами Таро. В картах Таро нумерация должна начинаться с нулевую карты Шута. Тогда двенадцатая карта повешенной становится 13 -й. Символ этой карты – повешенный дерево-крест. Не двусмысленно. 1 и 13 – в «Бытии» в третьей главе, 1 и 3, строчки 1 и 13, упоминается змей. Именно змей упоминается. Я провожу аналогию. Повешенный крест дерева, змей. В пятнадцатой, если я не ошибаюсь, строчке упоминается символ голова-ноги в отношении змея. Точнее, ноги-голова. Я этот символ уже показывала. Он тоже ассоциирован с кем-то. С кем он ассоциирован? Так, это был шестой вопрос. Седьмой вопрос. Седьмой. Исламская история о легенда о превращении людей в животных. Здесь присутствуют некоторые бог-создатель, непослушные люди. Бог-создатель требует от людей, чтобы они, чтобы они почитали его день и не ели рыбу в субботу, два требования, его день суббота, чтобы они его почитали в субботу и отказались есть рыбу, люди все равно праздновали в пятницу и ели рыбу, тот Бог поломал им как-то вот, нарушил им водоем, они как-то вот что-то они сделали, короче, они все равно не выполнили требования. И он их превратил в свиней и обезьян. В свиней и обезьян, превращенные в животных. Они пошли в пустыню, там погибли, и их смыло море. Значит, символы рыба и пятница с кем ассоциированы, недвусмысленно. А суббота и не есть рыбу. У нас рыба это постная еда все-таки, да? Суббота и не есть рыбу с кем ассоциирована. Опять генетика. Опять генетика и э, море. Это был седьмой вопрос, восьмой вопрос в Новом Завете. История со свиньями. Спаситель отправляет свиней в море. Можно предположить, что он их, можно сказать, освобождает, может быть, от какой-то участи. Девятая история история, опять-таки, из ислама Иблис и аналог Ноя. Я не помню, как его имя было. Я его буду называть Ной. Связана она со слом, Иблисом и прахом Адама. Иблис не поклонился праху Адама, и его не пропускали на ковчег Ноя или его, его персонажа, ассоциированного с ним в исламе. Осел был слишком упрям, потому что его за хвост держал Иблис. Тогда Ной сказал «проклятый осел». Он выругался, и когда уже всех погрузили на ковчег, оказалось, что Иблис тоже там. «Как ты тут оказался?» – спросил хозяин ковчега. «Ты назвала осла проклятым, а он же не проклят, я проклят, поэтому я тут», – отвечает Иблис. А теперь смотрим сухие символы. Сухие символы. Въезд Господа в Иерусалим на каком животном? На осле. И здесь осел. Дальше. Иблис не поклонился праху Адама. На нательном крестике, кто крещенный может посмотреть, иногда изображают внизу черепы кости. И на вопрос, почему здесь черепы кости, отвечают в храме, что это праха-дама. То есть мы видим осел праха-дама. Дальше осел же не проклят, я проклят. Поэтому я тут. Спаситель взял на себя грехи человечества и забрал души праведников из ада. Отдельный вопрос очень любопытный. Почему души праведников были в аду? Это отдельный вопрос. Но взял на себя грехи человечества, как можно иносказательно провести аналогию с проклятием? И, и, иносказательно или просто перефразировать, что это может быть снятие проклятия. Я не знаю, чем является проклятие по, эти, по сути. И в той же самой 24 главе от... Святого апостола Матфея. 27-я строчка мы читаем про молнию, да. А 37-я строчка 37-я. Но, но как и было в одни ноя, так и будет и в пришествии Сына Человеческого. Я уже сбилась со счета, который это признак, которая это деталь, который это источник. Представьте себе, я все это говорю по памяти. Я много месяцев вот это вот держу в голове, и целое утро сегодня думаю, ну все, уже хватит, ну надо же рассказать. Ну елки, ну было как было, это на поверхности. Ну на поверхности это. А почему это змей? Кто-то спросит о расе. А вспоминаем первую главу апокалипсиса. И, э, вышел посланник. И он был подобен сыну человеческому, он был огромным, огромный рост. И язык его был как двуострый меч, двуострый. Там, где я слышала двуострый, я даже слово проверила, потому что в русском языке подчеркивает красным. Его официально в словаре нету двуострый. Кто-то уже переписал острый с обоих сторон меч. Но раздвоенный язык у кого? У змей. Про родителей Осириса, кстати, люди и змеи. Я сейчас просто насыпала очень много подобранных, подобранных фактов, не подогнанных, а подобранных, где просто вот красной нитью эти аналогии проходят. проходят и кто-то, кто расположил череп у кости даже на нательном крестике, он специально это сделал очень на виду. Очень сильно на виду он это сделал. А давайте же обсудим, кто этот бог-создатель, который пошил одежды кожаные. С чем он ассоциирован? В третьей главе от, с третьей главе бытия. Он связан с генетикой. Он же произвел генетику Адама, да? Дальше, в истории про превращение людей в животных, он опять связан с генетикой. У шимпанзе, кстати, генетика повторяет человеческую, но разломана вторая хромосома, просто поломана. Итак, в, в истории превращения людей в животных, он тоже связан с генами, с работой с, ген, с генами. В истории Ноя, кто-то, кто делает потоп, оставляет на Земле только гены Ноя. Среди разумных существ, то есть животные неразумные, да, или, или так мы знаем, он оставляет только гены Ноя. И почему-то конфликт вокруг праха Адама. Почему Иблис не поклонился праху Адама? Опять мы видим генетические войны. Второе, что отличает этого бога создателя это море в третьей главе бытия его еще нету хотя я буду рассматривать меч херувима который вращался и защищал я его я буду под ним предполагать что это бермудский треугольник но допустим сейчас я притянула за уши после третьей главы дальше следует там не помню в какой главе происходит потоп Потоп предполагается. Дальше превращение людей в животных, превращенных с смыло морем. И в Новом Завете свиньи падают в море, не, не просто в пропасть, а в море. И Ну и в истории Ноя тут море вообще главный персонаж, да? потоп. Итак, генетика моря два признака этого официального богосоздателя. Что еще? Он в конфликте с людьми во всех случаях. Он в большом конфликте. Он в ссоре с Адамом и Евой. Он жестоко наказывает людей, превращенных в животных. Очень жестоко. И в истории ноября он просто затапливает за грехи. Это его третий признак, он в конфликте и готов просто уничтожать разными способами. И четвертый признак, люди с ним все время почему-то тоже борются. И в третьей главе «Бытия» мы не видим просьбы со стороны Адама и Евы. Они ни о чем не просят, они не умоляют о компромиссах. Почему-то и в двадцатой строчке Адам дает Еве имя «Жизнь». Это очень хорошее, светлое слово, да? Пятый признак этого Бога, он официальный создатель. Итак, повторим еще раз признаки. Работа с генетикой, море, вода, конфликт с людьми с его стороны, непослушание людей по отношению к нему, и он считается официальным создателем. Я очень хочу продолжить эту тему дальше, развить ее. Но я даже не знаю, сейчас за короткое время я вывалила большой объем фактов. Тут каждый надо обдумать, да. Я это делаю по памяти. Так что я подготовлюсь к следующему ролику и не буду утомлять слушателя. И так очень... Большой список получился, достаточный, да? Но я хочу напомнить, хочу напомнить, что в биологии нашим официальным создателем считается океан, соленый океан. То есть в трехмерной материалистичной теории нашего возникновения мы возникли из океана. Но каждая букашка на Земле пресноводная. Каждая травинка на водной планете это странно должно быть на водной планете, где 82% поверхности занимает вода, Ширятся пустыни, потому что не хватает воды. Наши растения не могут расти от морской воды. Вся жизнь абсолютно пресноводная, нет признаков амфибии жаб, жабер, этого нету но официально считается это железное и попробую таспорь, что мы вышли именно из моря, из соленого моря, что оно было всегда. Я не знаю, хоть и мелькает где-нибудь в учебниках какая-нибудь строчка про то, что может быть все-таки из пресноводной реки, допустим, но не из моря, из соленого. Вторая странная деталь. Не забываем просто смотрим в паспорт. Главный документ, который предъявляют люди везде, это морской документ. Но 99,999% наших перемещений на колесах а, ну и, и по воздуху. А почему у нас морской документ? И косо смотрят, кто разбирается немножко в юридическом деле, косо смотрят на э, римское право даже оно не объясняет мы-то сухопутные существа у нас на Земле тавы в основном перемещение все равно это ничего не объясняет и в наш в наш век когда уже космос открыт знаете я бы поняла космопас авиапас какой-нибудь но не паспорт пас проход порт это морской порт я достаю из широких советских штанин Наш главный документ морской, наша официальная история возникновения нас из Соленого океана, риск не оспорить. Атлантида и Лемурия были затоплены, они не справились с этой ситуацией, они не справились... И как, как получилось так, что, ну, кто-то скажет, ужас, Люцифер, Христос, нет, это слишком ужасно. Ну, а другой вариант, что кто взял реванш, тот и назначает Люциферов, тот и назначает. И эта сила, которая до сих пор присутствует на Земле, на планете, она, очевидно, очень могущественная, настолько, что официально она продолжает проверять нас по паспорту и называть нас своими творениями из океана. И мы изучаем э, э, детали, да мы говорим о серых инопланетянах, там о драконах, о много видах, про много видов рептилий. Мы изучаем это, а за кадром я смотрю в символах. Ладно, допустим, иллюминатские фильмы. В конце концов, они от своих лидеров получили тоже урезанную информацию. Ну, никакой лидер не будет давать всю информацию своим последователям, да, для того, чтобы быть на лестничный пролет впереди своих последователей. Им дается необходимое. Но эта информация четко коррелирует с тем, что мы находим на старых иконах и других изображениях. Она совпадает, это действительно ситуация политическая, которая есть. И мы знаем упрощенные форматы добра и зла, как нам показали. А Красно-черная гамма существо с рогами и с вилами под землей. И над землей белый ангел крылья нимф. Такие у нас простые символы. Видимо, это тоже аллегория того, что действительно есть. Но никому не приходит в голову увидеть еще один фактор. Я не думаю, что речь идет о э, приходящей небиру, которая полмиллиона лет назад засорила воду и улетела. Я не думаю, что речь идет про такое, потому что паспорт у нас до сих пор на руках и это несложно сменить название документа. Океан продолжает затапливать. И может быть с умом подойдя можно что-то решить. Мы видим, что эта сила продолжает присутствовать и оставаться, как бы сказать, очень и очень мощной на, на земле. Настолько мощная, что с ней никто не рискует воевать открыто, попросту с ней существует. Видимо, эта сила и стала официальным Богом-создателем в Ветхом Завете. То есть, даже в религии она зашла, как и в биологии, как создатель государство, тайное, секретное общество, которое давлеет над планетой, называется Глуп и дальше Инным. Ну, я специально дроблю слова. Ни вершинным, ни горным, ни надземным, ни подземным, ни как-то еще, а вот именно ассоциируется с пучиной и морской. И именно на это слово очень жестко реагируют поисковики. Я помню один стрим на одном канале. Действительно реагируют, поэтому я дроблю слова. Так что у нас упрощенный формат добра и зла. Наши официальные... Боги-лидеры, которые призывают к приличному поведению. Ан антагонисты Голливуда. Голливуд нам внедряет другой стиль поведения. Да? Они в то же время в Ветхом Завете, как мы видим, иногда бывают Люцифером. И никто даже не рискует поднимать тему. Вот я вижу как-то пятнами. Это сильно упрощенная. Да, упрощенно, как в словах находить корни и проводить аналогии со знакомыми словами, это сильно просто. Этот метод критикует. Все-таки я вижу пятнами, и мне допустим, вот видится так, что когда люди обсуждают революцию и Советский Союз, то они обсуждают косметический ремонт, Знаете, шпаклевку и покраску. А за этим никто не замечает, что с приходом революции, сразу начинает издаваться журнал «Крокодил». Крокодилы. Там очень хорошие художники, очень сильное, но острое, негативное, демоническое даже впечатление от этой пропаганды, от этих иллюстраций. Они просто бьют по голове этой пропагандой жесткой. Пропаганды. И эмблема этого журнала «Крокодил» такой, такой дракончик, с вилами. То есть я смею подозревать, что крокодилы для того, чтобы завоевать территорию, сперва заручились поддержкой кого-то. И дальше по всей стране делают странные фонтаны, штамбуют, где пионеры водят хоровод вокруг крокодила. Странно, не то слово. Много на земле животных, и на наших территориях есть животные, которые более привычный, тем не менее появляется крокодил просто в культуре СССР. Вот я вижу так, и когда все обсуждают политики, политики разных политиков, не понимают, что за кадром есть что-то, что и делало эту политику, и неважно, какие люди фактически осуществили, они как нанятые сотрудники. Знаете, как те сражения в XIX веке, где определенная команда побеждала по непонятным причинам, и там же угадывалось, допустим, неизвестное оружие, не характерное для эпохи, так и здесь. Никто не хочет видеть пятнами, потому что это слишком фантастично. Мы кроме себя, людей, никого, кроме людей, мы никого не видели. И мы не хотим увидеть эти очень странные символы. В общем, к чему я подвожу. Кстати, Адонис, языческий бог, очень похожий по многим признакам на Иисуса Христа. Если читать слово в другом направлении, Синод. Синод – это совет православной церкви. Еще одного языческого бога, также ассоциированного с Христом, символы рак и козерог, которые на представленных изображениях мы тоже найдем. Так что этот розыгрыш я предлагаю считать раскрытым. И за официальным персонажем Христа есть еще есть еще его же личность под другими именами. Но ну, это есть, это есть. Мы просто это видим. И история иногда переворачивает, переворачивает право-лево с головы на ноги, как угодно запутывает. Это похоже на романы Агаты Крести. Но ну, это есть. Надо ли говорить, почему, видя это, я не воспринимаю вот происходящее вокруг уже в прямом смысле вообще. Я всегда подозреваю подвох с тех пор, как я вот это нашла. Судите сами о моем впечатлении. Сперва был шок, потом я продолжила разбираться. Потом выход на океан. Когда нам показывают плохих и хороших в первом смысловом ряду, я вот после этих находок, я все время так смотрю, знаете, за кадром может оказаться иначе. И другие исследователи, да, они детально изучают инопланетян, это очень хорошо и правильно, но никто не хочет увидеть пятном, что есть еще вот такой фактор, я продолжаю не понимать расу. Я знаю, что этот фактор связан с котами. Связан, но кем является по факту океан? Это народ или это личность? Или это плазмоиды, которые умеют делать воду и соль? Я не знаю. Для видео показа этого ролика я покажу, показываю галерею икон. Икон, которые я подобрала, старые иконы, их больше на самом деле такого типа изображений. Их больше, но я опасаюсь, что я их не запоминала на тот момент, когда скачивала. Тут каждую надо рассматривать отдельно, они у меня пронумерованы. Они могут повторяться. Чтобы не скачивать повторяющиеся, я решила остановиться на том количестве, которое есть. Мне предстоит немалая работа и прослушав ролик, и номера правильно расставлять и синхронизировать это с, с фактами, которые я тоже хочу пронумеровать списком. И э, один наблюдатель хорошо, 2000 а две тысячи лучше. Тут на каждой иконе свои символы. Это лишь подтверждает, что художники не копировали, не копировали друг у друга а в соответствии со своим пониманием этой темы, этой истории, изображали с теми символами, которые выберут сами. Они изображали что-то, о чем они знали, что они изображают. Знали ли об этой схеме пацифика прихожане, которые были внутри, Это, этот вопрос остается открытым. Может быть да, может быть нет. Но масса художников, которые писали, расписывали храмы, они знали эту политику. Из этих троих один персонаж оказался на виду у всех, и нету религии больше, которая обсуждалась бы так густо, как христианство. И я вам скажу, советское кино, атеистическое, оно просто помешано на христианстве. Я буду после показывать то, что осталось незамеченным. 8 и 13 тоже символы гора. Ну, с другой стороны, я ведь не копала в других просто направлениях, я даже не знаю, о чем. А может быть, стоит это сделать и найти какие-то еще даже расы, которые влияют на политику на земле, может быть, через другие религии. Может быть, что я не вижу лишь потому, что не смотрю. Да, стоит увлечься и другими религиозными течениями, но факт остается фактом. Христианство у нас и его числа, и его история, они даже в календаре, там, где мы не замечаем. Козлы и ослы в календаре 30 и 31. Еще много чего хотела сказать, но мысли закончились, и так много говорю для одного ролика, такого насыщенного. В общем, я рассчитываю, что эта подборка была интересной и полезной. Обязательно ожидаются комментарии и наблюдения за указанными изображениями. Если вы нашли новую деталь, пишите номер, номер изображения и пишите. Под таким-то номером я вижу, например, луч света, который исходит сверху. Он преломляется через передатчик. Мы видим, что он э, на точке какой-то замыкается, а потом уже светит дальше, то есть не напрямую. В общем, сегодняшний воскресный ролик – это тяжелейшая на самом деле для меня сложнейшая подборка. И моральная и связка фактов, ну, истинно не боится обсуждения. Змей в Эдемском саду разрешил срывать с дерева познания. Вот мы сейчас и познаем. И познаем. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч.